Всем привет! В прошлом видео мы переименовывали конфигурации в детали в автоматическом режиме при помощи программы. Мы меняли текстовые имя на просто число, то есть то, что у нас сейчас здесь написано, там верхнее, нижнее, правое, левое, мы меняли на числа 1, 2, 3, 4. Это, скорее всего, не очень удобно и, скорее всего, не очень правильно. В этом видео попробуем перенести вот эти текстовые значения в комментарии каждой конфигурации. А сами текстовые значения в именах конфигурации переименуем на числа. Комментарий каждой конфигурации находится на вкладках «Свойства». Это вот имя конфигурации, описание и заметка. Сейчас мы немножечко подредактируем код. Здесь возьмем переменную конфиг и как раз вот найдем здесь комментарий. Он у нас будет состоять из имени этой конфигурации. Так, и мы, наверное, эту строчку перенесем перед э, самим переименованием конфигурации, а эту часть строки берем. И давайте посмотрим, что у нас э, получится. Так вот, у нас загрузилась наша форма. Посмотрим сначала вот на этой конфигурации средняя, которая называется самая последняя, с одним спилом 45 градусов. Что здесь написано в описании средняя и заметка здесь конфигурация по умолчанию. Нажмем на кнопку переименовать. Так, конфигурация у нас переименовались и зайдем также... А, у нас она активная, стала первой. Зайдем сюда и посмотрим. Здесь описание 1, а в заметке переместилось бывшее имя этой конфигурации. Здесь смотрим. Конфигурация 2. Она у нас правая. Конфигурация 3. Она левая. Давайте я сейчас создам новую сборку и посмотрим, как эти детали выглядят в сборке. Так, я сейчас создаю сборку и переношу сюда единственную открытую деталь. Так, здесь из контекстной панели я могу выбрать конфигурацию. Здесь только числа, которые мы присвоили взамен текстовое наименование но э, то текстовое наименование которое было оно у нас пошло в заметку но не пошло в описание. это не очень удобно здесь оно непонятно, непонятно какая конфигурация к чему относится есть, если я здесь скопирую эту деталь еще раз и выберу э, конфигурацию здесь также без э, пояснения то есть оно есть но это надо заходить в саму деталь и э, открывать свойства конфигурации и смотреть там. Для того, чтобы здесь появилось э, вот это вот наше бывшее, э, бывшее имя конфигурации, которое теперь э, переехало в заметку, нам необходимо немного отредактировать код. Я завершу программу. Здесь я зайду в эту трубу и посмотрим, как это выглядит здесь. Да, у нас описание 3, она совпадает с именем конфигурации. А вот заметка какая-то труба, там левая, правая, верхняя, у нас э, содержится в заметке. Да, заметка содержит бывшее это имя, э, текстовое имя конфигурации. Теперь здесь я попробую немножечко отредактировать код. Также возьмем переменную svconfig. И посмотрим, что она у нас содержит. Какие у нас description. Возможно, это description. То есть, обозначение, да? А, возможно, это... Да, скорее всего, это description. Хотя, может быть, это и альтернативное имя. Ну, Давайте попробуем альтернативное имя. Здесь также имя конфигурации. Сюда добавим. Так, Придется мне опять вручную переименовать все конфигурации, потому что они у нас переименованы в числа, в цифровой вид. И попробовать запустить эту программу еще раз. Я переименовал э, конфигурации, честно не смотрел, какие у, на, у них были э, до этого имена. Но давайте посмотрим здесь: здесь правая была на левой. Ну, это, собственно говоря, не суть как важно, потому что нам э, нужно понять, работает ли наш код или не работает. Опять запускаем код. Напомню, что мы здесь добавили альтернативное имя в... бывшее имя конфигурации добавили в альтернативное имя, а новое имя конфигурации это инкремент плюс единица. Да, может быть, здесь стоит добавить какие-то знаки, чтобы мы точно поняли, что наш код работает. То есть, если при совпадении нового имени, вот этого вручную, которую я переименовал с той заметкой, которая была, чтобы мы поняли, что работает у нас или не работает. Так нажимаем переименовать. Так все конфигурации у нас переименовались и теперь смотрим здесь свойства. Нет, у нас опять пошло э, в заметку. Наверное, все-таки здесь должно быть не альтернативное имя, а description здесь, то есть обозначение, да, или описание description. Так сохраним, переименуем. И здесь я переименую, ну, как-нибудь, мне, честно говоря, уже надоело писать там верхняя, левая, правая, нижняя, или все-таки нужно написать. Наверное, нужно написать правое-левое. Пусть это будет по умолчанию. Это вверх, а это низ. Так, запускаем программу еще раз. Опять у нас конфигурации переименовались. Давайте посмотрим эту четвертую конфигурацию. свойства? Да, вот теперь сюда переехало на, в описание. То есть, если мы хотим, чтобы бывшее текстовое имя конфигурации переехало в описание, необходимо э, поправить код таким образом, чтобы э, он редактировал свойства description. Я остановлю отладку. Давайте посмотрим, номер два здесь, свойства. Да, низ и номер один, наверное, должен называться вверх. Правый. Номер три, вверх. Да. Теперь создадим новую сборку. принесу открытый документ детали на труба. И здесь уже стало более понятно, где чего и за что. Отвечает о деталь, где она находится в сборке, или там где-то там какое-то у нее там описание. Да? На этом все. Всем спасибо, что посмотрели и вторую часть такого небольшого обзора по переименованию конфигураций в деталях. Всем спасибо. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч!